гостям я Джет Лейси. И сегодня я расскажу вам, как осветлить волосы, нанеся при этом им минимум вреда. Нам для этого понадобится вот такая вот штучка. Это хромоэнергетический комплекс от Estel. На упаковке написано: защита при окрашивании и обесцвечивании, блеск и шелковистость волос. Об этом продукте я читал ранее. Пишут, что его можно применять как при осветлении и окрашивании волос, так и просто с какими-нибудь масочками для волос или бальзамами. Читаем дальше, что написано на упаковочке. На упаковке написано следующее: Хромоэнергетический комплекс для волос для профессионального применения в парикмахерских салонах для защиты волос при окрашивании, обесцвечивании, придания блеска и шелковистости. Содержит уникальную комбинацию. Ухаживающих и защищающих компонентов Рекомендуется для всех типов волос Упаковка содержит 10 ампул по 5 мг Дата изготовления Сваренной упаковки Срок годности 36 месяцев Ну и вроде все, тут дальше на других языках написано Такую упаковочку я приобрела в парикмахерском салоне. Желательно, чтобы, если вы обесцвечиваете волосы, пользоваться тоже фирмой Estelle. Потому что, ну, типа сочетание, там разные фирмы могут разные компоненты добавлять. И эти компоненты могут между собой конфликтовать. Далее на крышечке здесь написана инструкция. И сами капсулки выглядят вот так. Давайте одну достанем и посмотрим. На крышечке написана инструкция, как это применять. Хромоэнергетический комплекс для волос. Продает волосам блеск, мягкость и шелковистость. Защищает волосы во время окрашивания или обесцвечивания. Способствует выравниванию структуры волос. Содержит уникальную комбинацию ухаживающих и защищающих компонентов. Усиливает кондиционирующие свойства красящей обесвечивающей обесцвечивающей смеси. Не изменяет цветовой нюанс. Рекомендуется для всех типов волос. Применение. Применяется с перманентными и полуперманентными красками с обесцвечивающей пудрой. Добавляется в красящую и обесвечивающую смесь непосредственно перед нанесением. Не требует увеличения количества оксигента или активатора. Рекомендуемое соотношение 5 мл компонента на 60 мл краски или 30 грамм обесвечивающей пудры. Это получается одна... Пачечка осветляющего порошка, одна баночка осветляющего оксигента и одна колбочка вот этого прекрасного средства. Кстати говоря, я сегодня опять в этой черновой рубашке, потому что сегодня я снова буду осветляться. И сегодня мы попробуем вот такую вещь, тоже от Estelle, ультраблонд, вроде как обещают выбелить до бела, но вроде как отбеление до бела это все, это выпадение волос. Конечно, если вы меня сюда Сюда, кстати, yeah. добавляют эфирное масло мяты. Я думаю, вы заметили. Почему мне дали две шестерки? Мне дали две шестерки. Я это не рисую. Также для упрощения процесса покраски, если вы сами краситесь, или у вас кто-то еще красит дома, советую использовать вот такие вот крабики. Можно железные, наверное. Хотя железные вроде как не рекомендуют при осветлении использовать. То есть можно делать проборчики вот так с двух сторон, да, допустим, и закреплять волосы вот этими крабиками. И тогда вы сможете, грубо говоря, брать фиксированную прядь, ее прокрашивать, ну и, в общем, осветлять там, окрашивать и прочее-прочее. И как всегда при осветлении мы берем этот порошочек, насыпаем его, Я думаю, это надо делать маски, вы умрете просто от этого запаха. И вмешиваем туда оксигент. Вот у меня шестерочка. На самом деле я хотела взять шестерку и девятку, чтобы, ну, как бы, пополам все сделать. И девятку разбавить шестеркой, получить 7,5% оксигент, чтобы он насветлил получше, чем шестерка, но не так убил волосы, как девятка. Но мне дали две шестерки, поэтому. Как бы, я не буду ничего разбавлять. Использую одну баночку и, и просто добавлю содержимое этой капсулы. Теперь мы это перемешиваем. Этот порошок, как ни странно, имеет такой розоватый цвет. Я с таким еще никогда не сталкивалась. Но этот, скорее всего, сразу тонирует при окрашивании. Размешивается, честно говоря, не очень хорошо. Глаза щипят. Поэтому в следующий раз я, наверное, буду осветляться вообще в маске для лыжного спорта и в респираторе. Вот. Вот, кстати, оставшийся оксигент, который у нас остался в баночке, решил не стекать. Вот, вмешиваем. Вот теперь он получается нормальной уже консистенции. Сейчас посмотрим, может, там еще что-нибудь стечет, еще добавим. Состояние он должен достичь такого разведенного гипса, сметанки такой деревенской. То есть, ну вот, вот такой вот. И теперь давайте откроем вот этот тут вот прекрасный пузыречек. Как он открывается-то? И мне кажется, надо было выломать. Но мы... Ищем более легкие пути и просто откручиваем. Ой. Ну, короче говоря, мы все сделали правильно. Все хорошо. Кстати, запах он имеет довольно приятный. Какой-то запах цветов, там розы, не знаю, чего-то такого. На самом деле очень классный. И я думаю, как бы может быть он разбавит этот неприятный запах осветлителя. Вот, вроде как мы вмешали, то есть получился еще более щадящий, еще более щадящая краска, ну и пойду-ка я ее наносить. И когда я нанесла краску, я надеваю шапочку. А знаете зачем? А чтобы волосам теплее было. На самом деле, шапочку я надеваю для того, чтобы реактив вот этот вот, который у нас получился, вот эта вот масса, нанесенная на волосы, не пересохла раньше времени и не начала волосы сушить. И они так лучше окрашиваются. Вот сейчас мы ее снимаем, видим, что волосы дофига осветлились, вот прям вообще ништяка осветлились. И идем смываться. Также я, скорее всего, сделаю себе маску для волос или в бальзам вмешаю вот эту вот штучку, вот эту вот ампулку. И я просто уверена на 100%, что мои волосы будут гораздо лучше, чем при любом подобном осветлении без использования вот этого вот маслица. Но мы это проверим, и сейчас я все вам скажу. Как вы можете заметить, мои волосы... В принципе осветлились, но шестерка, конечно, очень нехорошо берет мой цвет, поэтому придется, наверное, осветляться еще раз, ну, чтобы сделать побелее. Ну, я не знаю, мне, в принципе, и так нравится. Что я могу сказать об эффекте вот этого прекрасного средства? В общем-то, после осветления мои волосы, скажем так, почти не пострадали, то есть обычно, когда я осветляюсь, я расчесываюсь, и расчесываюсь, там прямо большой такой блок волос на расческе остается, потому что они обламываются. То есть они истощаются, чешуйки, как бы у них поднимаются до такого состояния, что их потом уже, скажем так, в первичное состояние привести невозможно. Но из-за этого они становятся более ломкими. Однако, в принципе, вот эти капсулы сделали свое дело, и мои волосы стали мягкими. Хотя брови они осохлили не очень. Также я не понимаю людей, которые после обесцвечивания, после покраски волос не используют какой-нибудь кондиционер, маску или бальзам. Потому что, ну блин, во-первых, эти средства хоть как-то придают вашим волосам какой-то здоровый внешний вид, а во-вторых, некоторые из них даже восстанавливают немножко волосы. Ну и как бы если вы краситесь, этими средствами пользоваться надо обязательно, если вы не хотите ходить с мочалкой на голове как было в моем самом первом видео об окрашивании волос. Также, скорее всего, я либо возьму какую-нибудь краску, которая будет, приближен... которая будет приближена к белому, либо возьму свою любимую тонику оттенка Аметист, ну и немножко с бальзамом разбавив ее, нанесу на волосы, чтобы они немножко затонировались. И убрали желтизну, которая у меня образовалась. А вам огромное спасибо за просмотр, ставим лайки, там комментируем, ставим дизлайки, конечно, если видео не понравилось, или, или вы ко мне испытываете какой-то негатив, мне все равно. Помним, что осветляться надо правильно, и подход к правильному осветлению мы ищем каждый раз, когда осветляемся, и всем пока!